Давайте-ка я вам покажу, во что превратилась работа с корневой, самой базовой чакрой человека, дающего, дающей нам устойчивую почву под ногами, дающей крепкое здоровье физического тела и здоровые инстинкты. Вот три дня назад я хотела уже сделать эту запись и вот собиралась и словно что-то не пускала. Смотрела на свой лотос Младхары и чего-то там мне не хотелось, хотелось еще чего-то, но не понимала, чего именно. И вот напрашивались фигуры, о чем понятия не имею. А сегодня стало все на свои места, но об этом я позже скажу, а пока делаю то, что обещала. Обзор ключевых позиций и личные выводы. Итак, это чакра выживаемости жизнеспособности. Она отвечает за наше физическое тело в целом и, кроме того, за отдельные органы, за костную систему, за суставы, волосы, зубы, ногти, мышцы. И вот люди э, с развитой корневой чакрой обычно сильные физически и выносливые, и редко болеют. Вот. А также они еще и ко всему жизнерадостны, добродушны, доброжелательны. То есть вот жизнь бьет ключом, что называется. И для меня это выглядит примерно так. Значит, я есть, я люблю свое тело, полученное от моего рода. Я люблю мой род и все ресурсы, доставшиеся мне от него по праву рождения. Я принимаю других людей, не претендуя на их права, на их пространство, территорию. Да? Ну и себя не дам в обиду. Вот как-то так. Я делаю все, чтобы на уровне корневой чакры инстинктов, да, чтобы выполнить свое предназначение, передать свой генетический код дальше в пространство, в общество, в жизнь, в виде рождения, воспитания ребенка и в виде детища своего. Это, это словно венец моего творчества. Но почему словно? Это и есть венец моего творчества которая оставит след обо мне, что-то ценное и полезное миру. Ну и вот, раскрывая лепестки чакры Маладхара, я поняла, где у меня очень насыщенный, полноценный, энергетически наполненный аспект качества чакры, а где нужно ее напитать пониманием, осознанием, через свое намерение дать правильные установки прямиком к мозгу, чтобы поменять мышление, поведение и исправить ситуацию. Ну, так это работает, вот так работает алгоритм, вот эта цепочка, причинно следственная. И это явилось своеобразной диагностикой. Вот работа э, с раскрытием лепестков на оси координат здесь и сейчас и прошлое, будущее. Значит, и что я делала? В этой связи. Раскрывая, я раскрыла лепестки, сделала вот такую диагностику и дальше сделала дополнительную работу по усилению иммунитета на уровне клеточки. Поговорила с клеткой, как с частью меня целой, напитав ее позитивными установками, аффирмациями, утверждениями. И а, это была практика укрепления иммунитета. А еще я проработала в специальной практике тему «Мой рот, мои корни». Это уже была ось координат из, из прошлого, из, из, родового, из родовой системы, там через меня вот этот сигнал, как он проходит в будущее, в детей, в детище, да? И вот в этой практике я словно поднялась из глубин корней древорода, все лучше, напитав свою крону, в которой сконцентрировалась вся сила рода, и перенесла этот ресурс в чакру. И хочу кое-что сказать еще вот здесь вот, то, что зацепила в начале и сказала, к этому вернусь. Так вот, я отметила очень интересное совпадение в первых трех работах с родом у себя и, и, и в работах других. Это первые три, сов, первые три работы, которые были сделаны, первые три таких совпадения. Да? Значит, это связано с энергией и вибрациями фиолетового спектра. Могу лишь предположить, что эти высокодуховные энергии, возможно, являются ангельскими энергиями рода. Это очень необычный вывод вообще, это необычно очень, и для меня это как вообще как сюрприз. И если эта история с цветом окажется тенденцией и проявляясь у других дальше, то будет интересно проанализировать комментарии тех, кто рисовал, и, возможно, вот это что-то вообще новое, которое вот маленькое открытие, да? вот, что еще, значит, продвигаясь дальше в выводах, все, комменты, все слова, заложенные в самом начале нейрочакрама, относящиеся к муладхара чакре, были взяты в работу как ресурсы и напитаны позитивным ожиданием потенциалом, да? Я, я имею в виду те слова, написанные в начале, вот в блокноте нашем рабочем блокноте, когда за несколько минут мы писали, не, не, не обдумывая через свое подсознание, оно просто выбрасывало на лист слова, и мы их потом сортировали и выбирали то, что относится к чакре Муладхара, отвечает ее свойствам. Дальше, что еще? Вдруг... Неожиданно вспомнила, это второй сюрприз, что Муладхара отвечает не только за тело и здоровье в целом, но и за наши кости, суставы, костный мозг, стволовые клетки. И как я могла забыть об этом, вообще я не понимаю. Я не знаю, как просто как зашорили меня. И я не давала это вот в самой практике муладхары. И вдруг я вспоминаю это. Вот почему не могла сделать завершающий обзор. Меня что-то тормозило подсознание меня, мой, мой бессознательный разум меня тормозил и не пускал. Вот что-то еще, подумай, замедлись, посмотри, осмотрись, что-то здесь не хватает. Вот. И я э, отметила в, в Муладхаре с правой стороны лепестка там, где здоровье, отметила себе ресурсы создала кругами, мозг и стволовые клетки справа, да, нарисовав ресурсы, а слева захотелось опорно-двигательную систему и позвоночник. Вот, но ну, не понимаю, очень показалось нелогичным, я сама понимала, что размещать это слева нелогично, там же не я, социум, да, а сделать ничего не могла рука, рука словно сама тянулась. Думаю, ладно, бог с ним, утром разберусь, утро вечером мудренее. Вот это в нейрографике и вот в этой работе с подсознанием, вообще в любой работе с подсознанием, это вот первое правило. Вот Пока мы спим, наше подсознание обрабатывает полученную информацию, ну и так далее. А утром пришел простой и понятный ответ. Психосоматика. Это почти всегда про социум. Я открываю таблицу Луизы Хей с позвоночником, и все стало на свои места. Вот. Так вот, я для желающих размещаю таблицу в группе, те, кто в группе обмениваются впечатлениями, все, там можно взять эту таблицу, или там через, через интернет загуглите, и можно четко увидеть там, что хочет ваша Муладхара, и подбирать, и, и подбирать все, что нужно, и бросать в топку еще ресурсов. Да? Ну, а почему бы и нет, собственно говоря. И, кстати, хорошая идея взять то, что нужно в работу с иммунитетом тоже. Вот я потом добавлю круг здоровый костный мозг и стволовые клетки, добавлю туда. И закончила работу с фиксацией в рисунке для себя самого главного. Выделила Муладхарачакру и провела завершающую линию поля с обращением к природе матери, к божественному пространству, с просьбой поддерживать меня, мое пространство в ресурсном состоянии и поддерживать моим намерения, если это уместно, обращаю внимание, если это уместно для развития моей души и продвижения по пути эволюции моего духа. И осталось добавить, что изменилось, вот, что изменилось с тех пор, как я порисовала, значит, я даже вынесла это в блокнот, я сейчас просто почитаю. Прилив энергии, активность, уверенность в себе, румянец, шутливость, легкое ироничное отношение там, где раньше драматизировала, возможно, это как производная от уверенности значительно уменьшилось состояние тревожного ожидания, будущего, а небеспечность. Это скорее похоже на адекватность, а не придумывая и не преувеличивая. Хотя я над этой, хотя я над этой фобией работала давно, и результаты уже были, но на этот раз, мне кажется, я достигла большого, большего прорыва. Вот, в блокноте записано. И могу сказать, что сейчас вот завершая вот этот обзор сейчас вот это вот путешествие или там экскурсию по тропам мне муладхары сказать что заложила основу хорошую для того чтобы дать беспрепятственно и без блоков на этом уровне протекать и распространяться энергиям связывающим меня с землей и ее силой через чакру через вот этот стебель, на котором муладхара, да, вот вот этот вот стебель энергетический, который связывает меня с землей и уходит далеко корнями в недра, вот э, связывая, поступая через этот стебель, эта энергия дает мне силы, генерирует для меня нужные вибрации. И о здоровье, и жизни и вот распространяясь по всему телу исцеляя и оздоравливая меня она и защищает меня еще и от болезней и от всего вредоносного о, и вот и следующая моя остановка это вторая чакра свадхистана и это прежде всего наше удовольствие излечение в кавычках вот, лепесточков Саватхистаны даст нам понять свои чувства собственные, свои ощущения и потребности. Она даст нам возможность гармонизировать отношения с противоположным полом, понимать себя, свою противоположную суть. Мы же знаем, что мы дуальны, да? Пока в нас дремлет одна, бодрствует другая. В этом нашем воплощении, вот в нашей жизни, вот. Но всегда есть другая, если ты женщина, то в тебе мужская часть живет. она вот теплится и тебе дает. Вот когда поработаем со свадхистаной, я очень надеюсь, что мы лучше будем и себя понимать, и противоположную сторону, то есть вот противоположную. И все. Ну и увидимся на свадхистана чакра остановки, очень интересная. Многообещающая, интригующая остановка. Кто еще не стартовал, подтягивайтесь и присоединяйтесь.